по-настоящему относятся к отношениям. Они знаете, как строить отношения? Они знают. Вот сейчас это в песне поется. «Быть Боже ты, конечно, на свете лучше всех, Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь». Знаете, что это означает? Это означает, что женское сердце знает, что такое любовь настоящая. Она знает, что настоящая любовь вот так вот не сваривается с неба. Что надо сначала отношения строить, надо сначала общаться, и потом ты человеческое сердце узнаешь. Узнаешь сердце, и тогда сможешь близко принять его в свою жизнь. Но некоторые женщины хотят просто балдеть от мужика. И тогда мне это вот свое чувство глубокое, которое... У них есть сердце, они забывают про него, и они просто ждут вот этого. Вот этого они хотят, понимаете? Ведок называется это «Питон дожделения укусил в сердце». Такая женщина, она забывается, она не понимает, что она обманута. Она просто на чувство, на поводу чувств идет, а мужчина пользуется ей как куклы в этом случае, как кукла, это в ведах описано. И потом дальше пинка под зад, потому что мужчине кукла не нужна, ему нужны, и нужна королева. Королева означает та, которая не подпускает его к себе, и он знает, что она выше его, лучше, и поэтому он ее добивается. И он будет добиваться всю жизнь. Если она всегда, как бы, чуть-чуть на расстоянии мужа держится, она всегда будет красивой. Но почему она не может держать на расстоянии? Потому что она хочет наслаждаться мужем. Это вот чувство желания наслаждаться, которое некоторые женщины называют любовью, на самом деле не любовь, а петля, которая не дает женщине выйти замуж, потому что она все время вот так, а ее все время пинка, она все время вот так, и все время пинка. А надо делать все наоборот. Надо отстранить от себя мужчину, держать его на расстоянии и ждать отношений. Вот тебе красота, деньги заплачены, где услуги. Когда женщина так себя ведет, она немножко дистанцию, мужчина начинает служить, заботиться о жене. И потом дальше эта забота вырежа, вырывается в желание, его желание, которое же рождается из правильного поведения женщины. Вот женщины, допустим, спросите себя, как мужчина женится. Мужчина, которому это вообще не нужно, вот эта женитьба для него, не для нового мужчины. не нужно, это не нужно ему, понимаете, женщина, это вам нужно жениться, а мужчине нужен секс. Да-да-да-да-да, как там песня? та та та та та та та да та да та та та да да да да да да Как же он говорит, предлагаю руку и сердце. В чем причина? Женщина правильная. Причина правильное поведение женщины. Не вожделенческая и беспомощная, слабая, безумная, неразумная и глупая, а правильная, сильная, смелая. Чистое, честное и красивое. Поведение женщины дает такой результат. Она устанавливает отношения с мужчиной, она серьезно относится к личной жизни, устанавливает отношения с ним, она призывает его к правильному поведению, она ждет от него верности, ждет от него ответственности, ждет силы. И когда он начинает вести себя все больше и больше таким образом это ее заслуга. И он потом говорит, я хочу всю жизнь с тобой жить. И она всю жизнь должна оставаться такой же потом. Таковые обязанности женщины. Должна всегда быть чуть-чуть неприступной для мужчин. Знаете почему? Потому что в этом мире, в котором мы живем, в эгоистическом злом мире, Никогда никто не ценит ничего бесплатного, никогда, не всегда надо всего достигать и поэтому мужчина должен достигать женщины, но интересно знать, что это все просто как бы механизм сохранения семьи и все, потому что настоящие отношения между мужчиной и женщиной развиваются потом во время духовной жизни в семье, о которой мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем, что верность, чистота, святость в отношениях, она вся идет из духовной жизни в семье. Мы не знаем, что совесть детей, послушание детей, их желание двигаться за родителями, все это идет из святости в семье. Когда семейная жизнь построена на святости, тогда все вокруг святостью живут. Понимаете, когда в семье Бог главный, и мы для Бога живем, пищу освящаем, потом едим, мы для Него все делаем, мы учим уроки для Бога, Иди перед алтарем с и расскажи, какие-то отметки получили. Вот тогда у него проснется совесть. Потому что там и там это одно и то же. Оно сразу начнет взаимодействовать. И вам не обязательно тогда будет контролировать, что он там получает. Потому что мы не контролеры. Все равно мы не сможем ничего с этим сделать. Что вы с этим дневником сделаете? Ничего вы с ним не сделаете. Просто констатируйте факт. А если вы заставите ребенка учиться только на пять это возможно. Но он совсем отупеет от этого. Потому что у него есть направленность жизни, которую дневник не покажет. Направленность его а на оценки, на нее оценок нет. Допустим, девочка хочет литературой заниматься, ее направленность. и уже поставили пятерку по литературе. Выше не поставишь. Если десятибальная система, то десятку уже поставили. Все. Больше не... А остальное будет тройки. Все оценить дальше, ее развитие в литературе, никто не оценит. Но если вы приняли ее направленность, вам не пятерки, главное, а любовь к девочке, когда в этом случае она будет тройки по математике получать и развиваться очень быстро, как личность, и станет хорошим человеком. Но это на духовных отношениях возможно. Духовные отношения означают нейтральные, нейтральные. И странно, ведь казалось все наоборот. Я хочу больше любить близкого человека. Люби, пожалуйста, осознай его как душу. Когда ты его осознаешь как душу, ты думаешь, будешь думать, Господи, чистая душа, я не могу тебе не помочь, не помешать в этом мире. Я могу только молиться за тебя. Потому что ты идешь своей дорогой, а я иду рядом с тобой. Рядом означает нейтральные отношения. Я не, не эксплуатирую тебя, вот это вот пытаюсь из тебя сделать своего, а иду рядом. Веды приводят такой пример. Лебеди, они плывут вместе, рядом. И они не, не, это, не сильно там разговаривают друг с другом. Они молчаливые птицы. Веды сравнивают лебедей с настоящими людьми, а ворон сравнивают с плохими. Вороны постоянно общаются. Ну, как бы мы видим, какой результат. Лебеди плавят, плавают в чистом месте. Чистое место сравнивается с жизнью, где есть алтарь. Ну, там, где есть алтарь, там нет грязи. Однозначно чистое место. Люди для Бога моют пол, потому что в гадюшнике алтарь не поставишь. То есть если алтарь значит чистое место. Чистое, красивое место. Там как бы не включишь там, музыку вот эту попсу. То есть там алтарь, то есть надо духовная музыка, чтобы играла. То есть лебеди живут в чистом месте, они никогда не селятся в озерах загрязненных. Так? Есть настоящая действенная природа. Действенная природа — это действенная природа человека. Действенная природа человека — это его верность, это его способность ценить, прощать, терпеть. Не доказывать свое, а прощать, ценить и терпеть. И она рождается в чистых местах, где живут лебеди. Но вороны, они все время доказывают, понимаете? То есть они каркают друг на друга, они живут где? На свалках. На свалках наших желаний. И ворон нет счастья в жизни. Они постоянно доказывают друг другу, как надо жить. Мучают друг друга, изучают психологию отношений. Они не изучают, как молиться, они изучают психологию отношений, потому что они изучают, как не все-таки доказать близкому человеку с помощью психологии отношений, как ко мне надо относиться правильно. Психология отношений говорит, ты сама учись относиться к нему правильно, и тогда он начнет относиться к тебе правильно. То есть ты ему улыбаешься, он тебе улыбается, и ты такая улыбаешься, он год не улыбается. Психология отношений не работает. Хорошо, ты ему готовишь. Он говорит спасибо. Готовишь, спасибо, не говорит. Почему? Не работает психология отношений. А потому что направленность жизни не туда ты все равно хочешь для себя хоть с помощью психологии, хоть с помощью непсихологии, ты все равно хочешь одного и того же эксплуатировать близкого человека, заставляя его себя любить. Эта эксплуатация непреодолима психологией, ни эйрведой, ни йогой, ни психологией, эта эксплуатация непреодолима ничем, она преодолима только когда ты перенимаешь качество лебедей. Ты молишься святому человеку, его качество перенимаешь, и в твоем сердце рождается бескорыстие. И тебе уже не надо ничего от твоего близкого человека. У тебя с ним установились нейтральные отношения. Это означает чистая, светлая любовь в своем сердце и спокойное отношение снаружи. Смотрите, обычные люди как живут, они снаружи хотят больше, а в отношении больше. Давай сядем поговорим. Ну, почему ты ко мне не относишься? И там мы вороны начали как вот, Но когда нейтральное отношение означает Посидим, помолчим, может все пройдет И растает снег, да? И печаль уйдет, там и так далее. Посидим, помолчим. Означает молитва внутренняя жизнь. Одиночество то же самое. Почему одиночество? Потому что бегаем ищем мужа. Или плачем, ходим плачем. Мордочка стала некрасивой. Одиночество. Для кому такая нужна вообще? Кому не нужна? Одинокая. Даже вот мужик такой же, одинокий такой. Они вместе ведь жить не будут. Они друг другу. Они нужны друг другу. Так тяжело. Поэтому они не сходятся, понимаете, вместе не сходятся. Потому что не, не сходятся вместе. Не соединяются такие. же, ведь классно. Взяли как бы и вместе. А почему не вместе? А потому что мне нужна, понимаете, Олег Геннадьевич, мне нужна женщина, чтобы мне хорошо было с ней. А мне нужен муж, чтобы мне хорошо, а вместе мне нехорошо. Вот одинокий. Так надо перестать быть одинокой просто. В чем формула-то заключается? Перестань быть одинокой. Как Олег Геннадьевич? Надо начать внутреннюю жизнь, мой хороший. Начать внутреннюю жизнь, молиться, отношения со святым человеком строить. Потому что только со святостью может, можно построить очень глубокие отношения. Глубочайшие отношения. И ты сразу перестанешь быть одинокой. Сразу же. Ты со святым человеком отношения строишь, ты уже не одинокая. все. Раз ты уже не одинокая, значит румянец пошел в щёчки. его контролировать не можешь, этот румянец. Он идет, когда тебе хорошо, когда тебе плохо, он уходит. Значит, надо просто поклоняться святому человеку, он тебя защищает в жизни. Бог защищает. От чего? Вот от этого. И ты молишься, и у тебя румянец больше, больше, больше, больше. Потом этот вот, который, этот, который тоже ходил, ну, как кажется, моя судьба, хотя я потом понял. Вот. Он тоже начал молиться, с лекции сходил, Олег Иначе тоже начал молиться, сидел рядом. Никогда не подумал, что за него за Вот, начал молиться, молиться, и мы потом вместе оказались. Я уже порумяннее, он немножко такой, поменьше бобыли, бобылем стал. Такой, поменьше бобыльность у него прошла уже. Потому что все самое лучшее человек получает от чистых сил которым мы не обращаем свой взор, к сожалению. Самое лучшее от чистоты человек получит в своей жизни. И почему женщина одинокая-то? Потому что она упрямая. Она упрямая, поэтому несчастная. Почему мужчина одинокий? Потому что он тоже упрямый. Не часто мужчины одиноки, потому что они секса хотят больше, чем счастливой жизни. Вот у мужчин есть такой бзик внутри, они думают, что секс – это лучше, чем счастье. А? Чего нет? И все равно одиноки. Разберем эту ситуацию. Чаще всего другая ситуация. Мужчины просто гуляют, да? Они одиноки, почему? Потому что они променяли свое счастье личное на секс. То есть они просто думают, да, ты мне париться. Зачем мне там дети, жена, просто я гуляю, у меня много девочек там, и все, много девушек хороших, надо ласковый Вот, и все, и понеслась там. И понеслась. Все. 40 лет дураку стукнуло. Ну, как почему дураку сейчас поймем, И такой, жениться мне что-то тяжело как-то жить стало одиноко. На ком жениться? Кругом дуры одни. Конечно, дуры, потому что ты хороших девушек не заметишь. Потому что они на самом деле скромнее, и у них красота другая. Не вот эта, вот, которая в постель прыгает, а вот эта, которую ты не заметишь. Потому что такая красота не для тебя. Она для, для тех мужчин, которые не хотят секса, а хотят семью. А семья это гораздо ценнее, чем секс. Тысячу раз. А тупость твоя не позволяет тебе это понять. Поэтому ты одинокий до сих пор. И никогда не женишься, потому что ты не увидишь этих девушек. И они тебе не подойдут. С тобой они не хотят общаться, потому что настоящие девушки, которые хотят семью, они скромные, и они никогда не подходят к развращенным мужикам. Поэтому если ты хочешь быть настоящим мужиком, а не дерьмом, как это описано в Веде, согласно Ведам, часто, конечно, все по-другому считаешь, Сейчас настоящий мужик означает не жениться, и гуляй, это настоящий мужик, я настоящий мужик, чего я буду жениться? Так вот Вин говорит, ты не настоящий мужик. Настоящий мужик, он берет на себя ответственность, женится и тянет на, собой, на себе ношу семейной жизни. Это настоящий мужик. А тот, кто не имеет силы жениться, это не настоящий мужик. И это спокойно. Я еще не все сказал. Так вот, смотрите, интересная вещь. Когда мужчина это понимает, он начинает соблюдать цельбат, начинает заниматься духовной практикой, и на женщине смотрит. И в результате у него вот эта вот вся лась такая, а типа вот это вот все, оно проходит, и он становится нормальным человеком и, и может с нормальной девушкой встретиться. Вот это когда у него проходит. когда он становится нормальным человеком, и он может нормальной жизнью жить. Потому что вот это вот, это все просто означает, что ты не знаешь, где счастье. Мужчина же тоже нуждается в близких отношениях. Но он просто часто мужчина настолько, у них мозги как бы недоразвиты, что они понимают, что эти отношения вот с женщинами в постели, такие вот то там, то здесь, они ведь не дают мужчине настоящего удовлетворения в отношениях к женщинами. Настоящее удовлетворение появляется, когда мужчина имеет дело с верной женой. Вот это дает настоящее удовлетворение мужское, мужского чувства. Верная жена. А верную жену просто так не заслужишь. Для этого надо самому стать настоящим мужчиной, чтобы получить верную жену, понимаете? Вот и все, вот ответ, почему мужчина одинокий. Есть второй вариант, почему я не могу жениться. Если я хочу семью и все прочее. Я хочу семью, но не могу жениться. Потому что в прошлой жизни ты был таким мужчиной. И теперь ты за это наказан. Тоже тяжелый случай. Что делать? То же самое. Соблюдать целибат, работать над собой, забыть про семейную жизнь и погрузиться в духовную жизнь. Я видел таких мужчин в своей жизни, которые уходили в монастырь, в храм. В велических храмах можно как бы отвлекаться на время от мира. Ну, мне кажется, везде можно. Ну, допустим, человек отлегся от мира, потом ушел из мана, его расстреляют, что ли. Ну вот смотрите, как бывает. Человек просто, он понял, он не может жить семейной жизнью, у него нет возможности. Он взял, пошел просто Богу служить, начал жить для Бога. Ну пусть даже не в монастырь, а просто дома для Бога. Начал ходить в храм каждый день. И забыл о женщинах, что дальше с ним происходит. Он становится лебедем. А лебедя нужны все. Когда мужчина становится вот таким вот чистым, возвышенным, глубоким, все самые лучшие качества характера приходят в его сердце. Часто мужчины не могут жениться, потому что женщина не чувствует в нем мужчину. Женщина, когда чувствует, что мужчина правда, может вести ее жизнь, он чувствует, что ответственность, сила какая-то мужская есть, хотя бы чуть-чуть, и она выходит замуж за него. Ну, хотя бы чуть-чуть. А если мужчина совсем слабый, он себя даже поддержать не может, или он совсем глупый, он не знает, как с женщиной обращаться. А у него сухость такая внутри, он даже не может ласкового слова сказать. Спасибо. Ну тогда один он остается. Тоже никому не нравится. Означать сильно секса хочу. Вот это, кстати, да, главная причина. Есть как бы или тяжелая карма означает сухо стильного мужчина. он просто даже не знает, как к женщине подойти, он вообще даже боится к ней подходить, Такие мужчины есть, боятся к женщинам подходить. Тяжелая карма означает духовная жизнь для такого мужчины. Он занимается духовной практикой, сердце становится мягким, оно раскрывается, начинает чувствовать энергию любви, и потом спокойно он женится, или остается монахом, и как он тоже счастлив там. Если он там счастлив, там остается здесь счастлив, найдет себе жену. Но есть это, понимаете, вот эта вот плохая карма, это даже не самая большая проблема для мужчины. Самая большая проблема, это та, которую я вам сейчас расскажу. Вот эта проблема, действительно проблема. Это когда у мужчины постоянно вот здесь вот перед глазами картинка голой женщины. Когда он постоянно сексом с ней по ночам занимается этой картинкой, еще и помогает себе в этом. Есть же чем помочь. Когда мужчина постоянно думает о сексе, то его психика, она становится настолько слабой в мужском плане, что у него никаких шансов с женщиной строить отношения нет. Потому что когда он начинает с женщиной общаться, она эмоциональная по природе, женщина в природе эмоциональная. Но мужчина, который постоянно думает о женщине, он таким же эмоциональным становится. И женщина она не может выдержать. Она даже рядом с ним находиться не может, потому что он очень обидчивый, очень придирчивый, он постоянно ноет, стоит, ему все не так. И женщина, когда это видит, она сама же такая по природе. Вот, она, ну все, я не могу с этим. Но женщина по природе такая, ей это правильно так, такой быть. Вот женщины правильно быть обичивой, придирчивой, капризной. Но эта женщина нормально, потому что она соткана из энергии любви. Энергия любви очень чувствительная. Мужчина должен быть мужчиной. И поэтому веды объясняют, если мужчина хочет быть успешным в жизни, он должен часть жизни провести в аскезах. Он должен забыть о женщине. Как в первой песне поется, «С первым делом, первым делом, самолеты. Но женщины, а женщины потом. Означает, что он станет женатым потом обязательно. Почему? Потому что он разобьет себе мужскую силу таким образом. Видите цену, какую надо отдать. Если женщина хочет замуж, она должна отвлечься от этой идеи и начать служить всем. Мужчина хочет жениться и хочет секса, должен забыть о сексе и заниматься аскезами. Видите, как интересно мир этот устроен? Он всегда нас поворачивает наоборот, для того, чтобы достичь счастья. Даже в этом мире надо повернуться наоборот. Поэтому веды и говорят, что цель человеческой жизни находится внутри, а не снаружи. Человек должен искать то, что дает ему счастье и страдания. Он должен искать Бога. С Совесть, счастье, энергия счастья — это энергия Бога. Совесть — это Бог. Все это отсюда, вот из сердца идет. Счастье отсюда вырывается. Совесть отсюда идет. знание о будущем отсюда приходит. Все это то, чему мы должны искать. Это самое главное, самое надежное в жизни. Знание о судьбе, оно спасает от проблем. Человек знает, что вот так будет в моей жизни. Он успокаивается, сразу. Это глубокое, очень знание. И человек должен всеми силами его искать в своей жизни, потому что, когда он его ищет, то у него все решается вокруг самого, потому что он знает, как все это решать, как достичь мирных отношений с родственниками. Все то же самое. Смотрите, все то же самое. «Я хочу хороших отношений с мамой, боль буду испытывать в отношениях с мамой». Мне задают вопрос, «Олег Геннадьевич, у меня с мамой нет нормальных отношений». Это значит тяжело карма с мамой. Вот там находится боль. Что делать? Некогда молиться, надо хочется отношений с мамой. Я приезжаю к маме, начинаю с ней общаться, Олег Геннадьевич, она на меня орет. Я еще нижний, она еще больше орет. Я потом плачу, приезжаю домой, и я не могу уже молиться. стоит. Постоянно думаю о маме. А она ведет себя как плохо со мной. Видите? Как принять, -то, как принять такое, как есть? Иголочек-то не вытаскивается невозможно, невозможно, это психолог, то, что психологи так советуют, стараться принять, любить маму, а иголочка глубже входит, видите, не, не работает система, моя версия такая, надо сесть перед изображением святости книги святой Бога перед святым человеком и начать говорит такие слова, я такая дура, я погрузилась в отношения в этом мире слишком сильно, и так как я сильно хочу счастья от отношений мирских в этом мире, поэтому я так и сильно страдаю, я хочу отношений с тобой, пожалуйста, дай мне возможность жить для тебя, дай мне быть тебе полезным, дай мне быть тебе полезным, дай мне что-то сделать для тебя хорошее. Я хочу что-то сделать для тебя. И так, постепенно, человек начинает в эту чистоту входить, в эти чистые отношения входить. И отношения с мамой те же самые. Она такая же грубая, жестокая и хамливая, такая же точно. И я такая же дурочка, которая хочу, от нее вот этих хороших отношений жду. Все то же самое. Но у меня в сердце к ней появилось вот спокойное, чистое, светлое, нейтральное чувство. Я поняла, мамочка, нам не суждено с тобой быть близкими в этой жизни. Мы не заслужили. Мы с тобой слишком грешные, чтобы вот близкие, вот такие отношения, как все дочки и мамы строят друг с другом. Недостойно это? Когда дочка так поняла, она с мамой уже разговаривает как? Спокойно. То есть она мамочка как дела? Мама, как И ничего не ждет. Нейтральные отношения, настоящие отношения. Внутри. Ничего не ждет. Почему? Потому что она уже нашла счастье в другом месте. Она нашла там, где его надо было найти. А дальше она получает результат. У нее психика успокоилась. Она с мамой ждет себя спокойно и начинает ее понимать. И у ней приходит знание о том, почему мама орет. или слишком подальше, или она у нее столько духовной силы, что она может все сделать, делать то, что мама просит. Мама потому что почему она орет, Потому что она хочет эксплуатировать дочку. Она хочет, чтобы она делала так, как я хочу и все. Больше она ничего не хочет. Это означает греховные желания в ее сердца. Но бывают святые дочки. Она приходит, говорит, мамочка, я буду делать все, что ты скажешь, и начинает делать все глупости, которые она потребует. Но у нее в сердце святость. Почему? Потому что она любит Бога. Она как Золушка себя ведет. То есть она трудится для мамы, все делает для нее. Мамочка а, а, а, а, а! еще больше хочет, чтобы дочка была, как она хочет. И она это воспринимает хорошо. Мама сама-то не знает, что она пачерится. Она сама не знает, что она мучает просто человека. Она думает, почему ты хочешь в институт? В институт. За этого замуж, за этого замуж. Ну, то есть она не понимает, что она как падчерица себя ведет. Она понимает, что душу мучает просто, что она Бога из себя делает. Она этого не понимает. А девочка настолько сильная духовно, что она любит маму, дает ей возможность насладиться этой дурацкой, глупой силой, которая из нее прет. И дальше что происходит? И мама, когда она насладилась чуть-чуть этим всем, она видит, что дочка-то у нее хорошая, дочка дальше ее начинает учить. Она говорит, мама, а я ведь за этого человека замуж, что я никогда и не хотела, никогда не пойду. Почему? Потому что я это люблю другого, но ты ведь меня слушать ты не хочешь. И она начинает ей знания давать, я сверю. То есть она есть любовью, спокойно. Потому что если я начинаю орать на маму, мама орет на меня, и эту боль не остановить. Но как, откуда спокойные-то отношения возникают, разумные, откуда возникают? От того, что я уже ничего от мамы не хочу. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Если со мной она не может быть счастлива, пускай просто будет счастлива. Я ничего не хочу доказывать. А говорю ей это потому, что просто можно сказать, если она слушает. Если не слушает, значит я молчу. И все, карма преодолевается потихоньку. Но она преодолевается потому, что настоящие отношения уже установлены с тем, с кем надо их устанавливать. А все отношения в этом мире являются отблеском настоящих отношений. Веды говорят, отблеском. Если нет настоящих отношений, отблеска тоже не будет. И ты здесь в этом мире ничего не получишь вообще. Невозможно духовные отношения с мамой установить, невозможно. Те люди, которые считают, что глубокие, истинные, чистые отношения возможны просто так, в этом мире сами по себе, то они находятся в еще большей иллюзии, потому что они потом что увидят в своей жизни? Страшнейший крах. Вот этот человек, которого так сильно любил, взял и умер. Вот это страшно. У нас были с ним такие чистые отношения, осталась одна. Больше с ним ни с кем, уже таких отношений не будет. Это означает, что я в Него верила как в Бога. А он не Бог, Он обычный человек, который будет умирать, болеть, мучиться, колечиться, исходить с ума, и может уйти от тебя тоже. Причем интересно знать, что когда человек вот в таком безумии живет, не понимая, что верить надо в Бога, а близким людям надо служить просто, когда человек в таком безумии живет, то Бог иногда это безумие разрушает с помощью событий. Вот это и как раз и есть страшно. Вот это и есть страшно. Вы помните русские сказки? Муж с женой жили счастливо, любили друг друга. И дальше что? И дальше? Но! У них не было детей. Вот это «но» вот, оно является ключевым словом в нашей жизни. Вот, допустим, сказка «Муж с женой жили счастливы. и все у них было хорошо». Точка. Дальше сказку можно не продолжать, она бесполезна. Так? Потому что это просто нам не нужно, нам нужны другие сказки, понимаете, которые являются правдой. Если муж с женой живут счастливо, у них все хорошо, значит не будет детей. А чтобы они появились, эти дети, надо сдать экзамен. Потому что если где-то у человека в жизни есть счастье, значит где-то его не будет. Потому что здесь мы живем не для счастья. Мы живем здесь для сдачи вот этого самого экзамена. И он как раз появится там, где нам больнее всего. Если хочется больше всего личной жизни, значит там будет экзамен. Хочется славы, значит, там будет экзамен. Хочется ребенка, значит, там будет экзамен. Поэтому это хочется, надо победить себе раньше, чем экзамен придет. Так веды советуют делать в своей жизни, чтобы всегда побеждать судьбу. Хочется ребенка, значит, молись Богу, чтобы твое сердце стало спокойным в этом направлении, спокойным. Потому что сильное желание иметь ребенка как раз является и той силой, которая делает женщину. Зло. Знаете, что это сильное желание делает? Оно в придатках вызывает воспалительный процесс, потому что сильное желание – это энергия эгоизма. Эгоизм и воспаление – это одно и то же. Вот, допустим, женщина сильно хочет, вот мужчина, ну, допустим, человек хочет жирного, хочет жирной пищи. Жирную пищу переваривает что? Печень. Значит, печень будет отваливаться. Понятно, да? Непонятно? Женщина хочет ребенка очень сильно, энергия эгоизма идет в придатки, и они начинают воспаляться. Понимаете закономерность или нет? Через вот это сильное желание судьба зацепляет нас. Мы сегодня тема лекции «Победа над тяжелой семейной кармой». Эта лекция всегда должна начинаться с одной и той же мысли. Я сейчас вам ее объясню. Почему рыбка попадается на крючок? Потому что она больше всего в своей жизни любит чувство вкуса, у нее самое сильное. Она больше всего рыбка счастье испытывает через пищу. Это веды объясняет. Рыбка испытывает больше всего счастья через пищу, поэтому она не замечает боли, которая возникает. И страха у ней тоже нет. Потому что, когда кто-то лезет на крючок, всегда возникает страх. Ведь есть страх смерти, да? Но там, где есть сильное чувство, страх смерти пропадает. Поэтому, веды да, объясняет, мотылек погибает. Он больше всего, он, ему нравится видеть свет. И он испытывает огромное счастье от света. Поэтому, куда он вот летит на свет и сгорает там. Он сгорает и все равно летит. Посмотрите за мотыльками. Он подгорает крылья и все равно летит, пока он не упадет. Так и человек, которому одно, лишь всего лишь одно сильное чувство. Мы говорим, победно тяжелая семейная карма. Вот это и означает тяжелая семейная карма. Одно чувство овладела, все. Через него придет эта тяжелая семейная карма. Человек должен жить в этом мире только из чувства долга. Он все, что происходит у него в жизни, он должен делать, учиться только из чувства долго. И тогда он получает это счастье. Вот он стремился, получить. Хорошо, ты хочешь быть. Семей детей. Действуй в этом направлении, только действуй правильно. Хочешь иметь детей, служи детям. Заботься о детях, люби детей. Не своих, а вообще просто детей. Все будет спокойно работать, придатки будут спокойно, все будет восстанавливаться, ребенок появится потом в жизни, как награда. Мы все в жизни, любое счастье получаем только как награду. Мы не можем просто так, а если получаем просто так, это экзамен. Который ты еще не сдал. Допустим, некоторые поднимают руки. А у меня, Олег Геннадь, все хорошо в семье. Расслабься. Это экзамен, который ты еще не сдал. Сто процентов. Это подготовка только. Это это не сказка. Сказка будет впереди. Поэтому человек не должен особо на что-то рассчитывать в этом мире. Надо просто служить истине в своем сердце поступать правильно, честно. Есть ребенок, я честно поступаю, я честно поступаю перед ним. Что значит честно поступать перед ребенком? Жить честно рядом с ним. Вести себя правильно, молиться, не изменять, вести себя честно, не ругаться и так далее. И ребенок станет таким же. Вот это означает честная жизнь рядом с ребенком. Жить честно дает хороший результат. Ребенок становится настоящим человеком. Невозможно человека сделать. Ведь у меня очень хорошие помощники сейчас, ребята, которые рядом со мной живут. Мне говорят, Олег Геннадьевич, сколько вы силы времени тратите на то, чтобы они такими хорошими стали? Нисколько. Вообще никакого времени я им не уделяю. Они просто мне помогают, служат и все. Не хотят служить, уезжают. Не становятся хорошими. Вот сейчас мне Игорь вот дает консультацию, и посмотреть на меня. Очень хороший человек. И он, я ему сколько времени удаляю. Просто он выполняет свой долг. Я выполняю свой. Я отдаю свою жизнь людям, а он помогает мне. И все. И у нас очень хорошо все. Так человек должен жить. Я просто привел пример, что я, не то, что я это теоретически, я говорю, что так есть, так бывает. Если человек начал жить правильно, ребенок становится правильным. «Почему у меня ребенок неправильный? Потому что я живу неправильно». Все. Ответ очень простой, но его очень трудно понять.